Бесчерепные, мелкие морские животные, по форме напоминающие рыбок, они имеют внутренний скелет, хорду и нервную систему в виде трубки. Их глотка пронизана отверстиями и служит органом дыхания. Пищеварительная система имеет печеночный вырост. Подтип насчитывает 30-35 видов. Наиболее известным представителем подтипа является ланцетник. Причиной столь странного названия послужило то, что задний конец тела этих животных похож на лезвие хирургического ножа, ланцета. Тело у ланцетника вытянутое, сжатое с боков, передние и задние его концы заострены, голова не выражена. Встречается в морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Он живет на дне преимущественно на глубине 10-30 метров. Чаще держится на песчаных участках, зарывшись в грунт и выставив вверх переднюю часть тела. Тело ланцетника удлиненное, окаймленное плавниковой складкой. От переднего до заднего конца тела тянется хорда, к которой прилегают мышцы, имеющие сегментарное строение. Центральная нервная система животных представлена нервной трубкой, лежащей над хордой. Ланцетники реагируют на механические и химические раздражения. И имеются глазки, воспринимающие свет. На переднем конце тела бесчерепных расположена предротовая воронка с венчиком щупалец. Ротовое отверстие ведет в глотку, пронизанную жаберными щелями. Жаберные щели открываются в околожаберную или атриальную полость, которая сообщается с окружающей средой при помощи специального отверстия атриопора, находящегося у начала подхвостового плавника. Функция околожаберной полости – защита жаберного аппарата от попадания в него инородных частиц при зарывании ланцетников грунт. Пища через глотку попадает в кишечник, к которому прилегает печеночный вырост. Остатки непереваренной пищи удаляются через анальное отверстие. Ланцетник обладает замкнутой кровеносной системой, которая состоит из двух главных сосудов – брюшного и спинного, имеющих многочисленные ответвления. Мускульного сердца у этих животных нет, и ток крови осуществляется благодаря пульсации стенок брюшной аорты и оснований жаберных артерий. У бесчерепных один круг кровообращения. Кровь бесцветна и не содержит дыхательных пигментов. Насыщение крови кислородом происходит не только в жаберных артериях, но и через тонкие покровы тела. Выделительная система бесчерепных похожа на выделительную систему кольчатых червей. Бесчерепные – раздельно полые животные. Их половые железы не имеют выходов наружу. Яйца, разрывая половую железу, попадают в отреальную полость – и затем выходят наружу через атриопор. Оплодотворение у бесчерепных наружное. Развитие с образованием плавающей личинки устроено более сложно, чем взрослая особь. Упрощение строения взрослой особи связано, вероятно, с менее активным образом жизни, чем жизнь личинки.